Мимо вот дома просто так я не хожу. То и что-нибудь просуну, то и что-то покажу. Да отвяжись ты от меня, гребаный комар!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 Или же дом и очаг Как и обещали разработчики, они выпустили это обновление ровно в срок 16 сентября этого э, года И добавили немало интересного нового э, контентика К сожалению, боссов никаких новых не будет Но парочку новых мобов, очень много новых строительных блоков, еды и прочего Они, конечно же, нам э, завезли Если ты хочешь поподробнее узнать о всех вот этих вот деталях мелких То переходи, пожалуйста, по ссылочке в правом верхнем углу экрана Подсказочка у тебя сейчас э, появится ну что ж, друзья, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка но ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами Такими, например, как Вальхейм и не только Ну а мы, конечно же, начинаем! Как только мы заходим с вами в игру после обновления Нам сразу же игра выдает несколько новых совершенно э, рецептиков Среди которых вы можете не найти то, что разработчики вам пообещали В Почноуте и так далее Вообще и в принципе а это все потому, что для того, чтобы открыть совершенно новые рецепты, нам придется немножко поисследовать мир, походить, побродить, да, найти новые ресурсики и тогда у нас все откроется. Также это в меню будет строительство доступно, но то, что уже завезли, можно будет сразу же отследить. Да, например, вот если мы зайдем сразу же в графу прочее, мы увидим, что нам добавили стопку для дров из качественной древесины, также нам добавили стопку дров из цельной древесины, чего раньше не было, а дальше нам добавили груду угля, чего раньше также у нас не было в игре Следующее, что нам дается по умолчанию Это сундук с сокровищами Да, если честно, друзья, я некоторые функции Еще не успел протестировать, но мы будем С вами по ходу действий всем этим а, Заниматься, поэтому не судите, друзья, слишком Строго, если о чем-то я сегодня умолчу И не расскажу Дальше, что мы смотрим, что нам добавили в этой Вкладочке, а, дальше можно делать Гору монет, вот такую вот, да Если у вас необходимое количество монет имеется, например 999, вы сможете а, Разбросать на полу гору а, монет. Ну или же стопочку монет, вот такую вот поменьше. Их можно размещать также как вот эти вот предметы, типа стопка дров, а, где угодно и по вашему усмотрению. А, ну и также было еще был добавлен, был добавлен стол картографа, крафт которого вы видите у себя перед глазами. Качественная древесина, кости, бронза, а, кожаные обрывки и малина. Блин, ну как же так? Без малины тут, друзья, никуда. Дальше куда мы идем? Дальше идем, ребята, во, во вкладочку «Ремесло» и внимательно Смотрим, что у нас было, а от чего не было. Не было у нас железной стойки для готовки, которая, я так понимаю, помещает в себе гораздо больше а, единиц еды, нежели обычная деревянная стоечка. И не придется вам выстраивать читерским способом, да, слишком много одинарных стоечек над костром, над вашим. Когда можно повешить вот эту просто большую и на ней поджарить сразу же несколько а, кусков. Существенные изменения коснулись, конечно же Готовочки в деталях Я ее разберу немножечко попозже, а сейчас Просто-напросто расскажу, что разработчики В этом плане э, сделали Раньше, для того, чтобы готовить еду Нам просто было достаточно поставить Вот этот вот котелочек, да, и варить в нем Практически все то, что нам э, Доступно. Теперь мы этого сделать не сможем И для того, чтобы приготовить высокоуровневые блюда э, Нам потребуется прокачивать Нашу э, кухню А именно, например, до уровня второго Если вы хотите рагу из змеи, например, попробовать рагу из репы. Также второй уровень требует. А далее мы, если посмотрим на какую-нибудь кровавую колбаски, то тут вообще четвертый уровень и так далее, друзья. То есть теперь нам нужно будет прокачивать. А как прокачивать нашу кухню, также делается все через меню строительства. Заходим мы вот сюда и смотрим, появилось несколько улучшений для нашей кухни. Это сушилочка для трав, которая, как вы видите, готовится вот из этих вот ингредиентов, которые представлены ниже. одуванчик, морковка, грибочки, чертополох и Репа. Также нам предоставили мясницкий стол. Это все у нас, это все у нас ребятки, для улучшения котла. Идут. Необходимые а, модули Которые желательно развешивать так же как для кузницы В пределах а, зоны их взаимодействия То есть вот эти вот точечки Которые у нас сейчас исходят да, От нашего устанавливаемого верстака Это как раз таки и есть а, Максимальный радиус а, взаимодействия да, а, Наших модулей Допустим с нашим основным устройством Также друзья еще доступна нам кухонная утварь Которая делается из железа, из меди, черного металла а, Качественной древесины а, Все эти дополнения а, Прокачают наш с вами а, Вот этот вот наш с вами котелочек до максимально четвертого уровня, я так понимаю, на данном этапе, и нам предоставится возможность готовить большего уровня э, еду. Также каменная печка нам теперь доступна. Что она делает толком, я еще пока не разобрался, но вроде как писали разработчики в своем патчноуте, она будет для... Она будет предназначена для а, какой-то выпечки В ней можно будет что-то поджарить, что-то приготовить Короче, это тоже, ребятки, для кухонного а, ремесла Переходим в а, вкладочку строительства И на начальном этапе нам дают сразу же еще несколько вариантов Это вот такая вот перевернутая деревянная стена, которой раньше тоже а, не было Дальше, значит, смотрим Тут, кстати, очень много вкладочек новых откроется Но только после того, когда мы найдем совершенно новый ресурс Так называемый а, деготь, речь, речь о котором по пойдет либо же в конце этого видео, либо же в начале следующих моих видосиков. Поэтому подписывайся, пожалуйста, на канал не стесняйся, ты найдешь здесь много интересного увлекательного игрового контентика. Ну а мы продолжаем. Даются нам вот такие деревянные створочки, да, на, на из крафт которых потребуется дерев, древесина и бронзовые э, гвозди. Дальше нам добавили вот такие вот бревенчатые бруски э, диагональные. Это бревенчатый брус 26 градусов и бревенчатый брус, брус под 45 э, градусов. Да, раньше тоже их э, не было каменных построек я сразу же здесь не вижу ничего, все эти блоки у нас присутствовали и вот оно еще интересное, друзья добавили решетчатый железный пол, а, я так понимаю одна на, одна на одну клеточку, две на две клеточки, дальше идет у нас решетчатая изгородь, это один на одну клеточку и решетчатая стена две на две а, клеточки и из того, что еще имеется сразу же нам еще добавили кристальную стену для крафта нужен кристалл, который вроде как добывается с горных големов, до да, больших, которые у нас шастают в биоме а, горы. И дальше переходим во вкладочку мебели и смотрим, что же здесь у нас добавили. А добавили здесь бревенчатое бревно скамеечку. Вот тут, кстати, у меня она уже имеется. Я уже здесь у себя установил Таким вот образом мы можем просто к ней подойти, на нее присесть и вполне комфортно себя э, чувствовать. Дальше, что нам добавили здесь? А, помимо воронего трона, нам теперь можно сделать каменный большой трон. И это, друзья, очень круто. Это украсит интерьер вашего какого-нибудь замка очень интересным э, способом. Чего еще у нас не было, так это, по-моему, полосатых несколько э, флагов нам добавили. А каких конкретно? Если честно, вот эти, по-моему, зеленый, красный, э, бело-красный был и синий флаг нам вроде как добавили вот эти еще флаги Это синий э, с белыми полосками и с красными И вот этот вот, который голубой и синий Белый-синий полосатый флаг И просто синий он называется Но тут смотрите, синий, красный и белые цвета Да, вот эти два флага тоже раньше отсутствовали Но теперь в обновлении Heart and Home Они были добавлены разработчиками И также будут украшать интерьер наших с вами помещений Также как только ты зайдешь в игру Тебя постоянно будет доставать твой старый друг Хугин Про которого ты был благополучно забыл, да, в процессе геймплейщика своего, а он, оказывается, имеется, да, это тот самый парень, который на этапе обучения постоянно нас э, наставлял, постоянно нам рассказывал интересности всякие, да, благодаря которым мы э, продолжали грамотно здесь э, выживать, но теперь он снова решил к нам навести визит, и давайте спросим, что ему от нас требуется, Че тебе надо, Хугин? Вы создали щит. Щит блокирует входящий урон. Если хорошо погладить, подгадать по времени, удары противника можно а, парировать. Да, это та самая измененная система блокирования. Однако будьте осторожны, если блокируете слишком много ударов, заработайте оглушение. Размер урона, который вы успеете отразить до того, как получите оглушение, зависит от количества максимального здоровья. Поэтому, если вы намерены стойко сопротивляться урону, питайтесь теми продуктами, которые увеличат шкалу здоровья. Тяжелые щиты... Блокирует больше урона Но замедляет а, движение Собственно нам Хугин рассказывает про немножко измененную Про ребалансированную систему блокирования И нужно его очень внимательно послушать Ну и конечно же на практике мы будем Все это дело а, тестировать Ну а пока еще хотел сказать об еще одном интересном а, Дополнении, точнее изменении Которое привнесло нам дополнение Heart and Home. Это конечно же наш торговец Хальдер У которого теперь появился Вот такой вот громовой а, камень Написано что он грохочет от избытка Энергии. Как это будет проявляться у нас на самом деле надо. Потестировать, да, он стоит 50 Золотых монеточек, из интересного Что можно найти на верстаке, добавили Такой предмет, как седло для бакозавра Нужно использовать на бакозавре, чтобы Ездить на нем, на нем верхом, то есть Это говорит о том, что у нас будут собственные Такие лошади, да, в Вальхеме, на которых Мы сможем кататься, а бакозавр Вполне себе серьезная лошадка, да, и она Нам поможет, видимо, в наших путешествиях Интересно уже самому Все это дело а, протестировать Давайте посмотрим еще, что у нас есть на верстаке Также вот такого вот костяного башни счета у нас раньше а, не было, ну и смотрим, что же он нам а, добавляет. Сопротивление урона у него небольшое, сопротивление силы 100%, скорость передвижения минус 20%. Ну и давайте посмотрим, что еще можно найти интересного на нашей а, кузнице. Заходим в меню и смотрим, что же добавили в кузнице. Как заявляли разработчики, они нам добавили а, несколько единиц оружия. Это у нас первое кристальный боевой топор. Его основная фишка в том, что он наносит урон э, духом, это 30 пунктиков. Я думаю, что будет полезно против некоторых э, мобов, у кого такого, знаете, сопротивления духу э, нет. Также тот самый мясницкий нож, про который я вам говорил, на, на крафт которого нужна древесина и нужно э, олово. Мясницкий нож предназначен для забоя, прирученных э, животных, которых по-другому э, убить вам не получится, кроме как вот этого мясницкого э, ножа. Еще был добавлен железный круглый э, щит. Раньше у нас был бронзовый, раньше у нас был укрепленный круглый щит, а теперь также добавили железный круглый э, щит. Поэтому для любителей железной брони это будет очень прикольным дополнением. Также достаточно интересные изменения у нас произошли на биоме под названием э, Равнина. Спешу огорчить, других, другие биомы, друзья, у нас не были переработаны. На других биомах все осталось практически так, как мы видели э, это все дело до этого. Так как биом Равнина считается одним из самых сложных биомов на данный момент, разработчики Решили сюда добавить тот самый совершенно новый ресурс и мобов. О, здорово, заодно проверим сейчас систему... Это, ребят, Фурлинг с, одним, с одной звездочкой. Да, удар, и мы ему удар. Давайте попробуем сейчас, как у нас работает система блокирования. Так, промазал он по нам, а мы по нему нет. И еще разок, давай, подходи, сейчас посмотрим. Система блокирования, да. Как мы видим, у нас появляется, видите, шкала нанесенного, опачки, а тут уже пробивает, поэтому тут уже можно уворачиваться видите, у нас появляется шкала, да, про механику блокирования, у нас появляется шкала при переполнении которой э, по ударе э, по счету по нашему, у нас проходит урон по нашему персонажу, поэтому долго блокировать атаки теперь не получится поэтому придется теперь больше контроль осуществлять на вашем э, враге и каким-то образом в некотором случае делать перекатики да, от его атак и уходить, собственно говоря от атак, вот сейчас я пропустил один ударчик, но хорошо, что я в хорошей броне и мне буквально а, повезло. Ну что ж, вот таким вот образом мы потестили механику владения а, щитом. На самом деле изменений не так уж сильно много, как мы ожидали, но разработчиков можно понять. У них команда пока что еще небольшая и в дальнейшем, как они обещают, нас будут радовать также интересными нововведениями касательно новых а, земель, а возможно и боссы там точно уже будут нас а, ждать. Ну а на сегодня это пока что вся информация, которую я хотел предоставить. Тебе, мой дорогой зритель, следи нас за новостями на моем канале. Подписывайся, все ссылочки есть в описании под данным э, видосиком. Ну, играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же!